Василий Жуковский Ответ Ростка Оттаяв, сад мой пробудился. Скажи, Росток, зачем пробился на Божий свет? Из-под земли, куда в глубины адской ночи Меня с рождения погребли, я вырос, не утратив мочи, И тем силен любой Росток. Зачем живое высь стремиться, Знать не дано, но не страшиться Восхода, солнечный Восток.